привет! Сегодня будет реакция на концертное выступление Лисы с ее треком Лалиса, плюс ее трек Мани, кусочек трека. Я супер рада, потому что с того момента, как вышел этот трек, вышел трек особенно Мани. <как> почему я его выделяю? Потому что на треку Лалисы хоть и короткая промы но было в Корее. И... а вот на трекмане не было, потому что я думаю, он такой немножко жестковат именно по тексту, вот, и поэтому его не было. И она только, по-моему, в подкасте в Америке, в США, говорила что-то о нем. Так, в принципе, не было, кроме перформансов, которые на канале у Блэкпинг или у Лалисы который собрал просто невероятное количество просмотров, как этот трек завершился в ТикТоке, о боже мой, я так рада за Лицу, я так за нее гордаю, что это просто не передать. Так что я очень ждала с момента того, как они анонсировали, что поедут в мировой тур, что будут концерты, я подумала, блин, 100%. они же она же выступала как соло в концертах раньше, которые были до этого туры, и я просто знала, что она будет выступать с этим треком я этого очень ждала, я очень рада, что я сейчас я ждала момента, пока я смогу делать реакции, пока появится такая возможность, так что я погнала смотреть, мне очень интересно если кто-то, если у кого-то есть желание поддержать канал, монеточкой, денежкой то ссылочка на это будет в описании, заранее спасибо а мы погнали смотреть. Я прям знаю лису, знаю ее движение, знаю ее харизму. Сразу знаю, что это будет просто <смех> От рыбушки. Очень круто. Так что погнали. Погнали, слушать, погнали смотреть. Кто тоже не смотрел, я думаю, мы сейчас с вами будем вместе падать тут. <смех> что сразу запаситесь водичкой. Like в <laughs> Оуууnn Оуууу, на себе конечно, видела маленькие отрывки с вечеринки, где она там на шестере. Я знаю эту песню наизусть Мне очень нравится то, что они ее немножко звукоизменили под концертную версию. конечно же да конечно же вот этот момент я вообще офигела я вообще э, конечно же подозревала конечно же думала что да что будет э, ну прикольно но я забыла совсем о этом моменте шестей, тем более, что это было в треке Лалиса. Видимо, как в треке был такой переход с одного образа в другой, так и не с одного трека в другой, не знаю, мне так кажется. Но она, по-моему, в клипе так офигенно не смотрелась на нем, как сейчас на сцене. То есть ее движения левелапнулись. То есть еще улучшились ей прям. Я этого не ожидала. Она... Она так... <смех> она так прям именно смотрится на сцене, как будто она дома. У вас не было такого ощущения, что она как, она как дома себя чувствует. Она как рыба в воде себя чувствует, я думаю. Круто. Это <смех> было Я не знаю, что... Любимая моя фраза, но правда, когда я вижу очень крутые клипы, в принципе, не буду особо много обсуждать. Не я скажу, что я очень рада, я очень горда за неё. Я думаю, очень завидую тем, кто видел это все на концерте. Вот, Если вы были вдруг на концерте, я, я, я, я реально вам завидую, что вы такое видели, что видели эти выступления живую. Вот. Это была моя реакция, если она выросла, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии, можете поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующую реакцию, также подписаться на мой инстаграм. Всем спасибо, кто досмотрел эту реакцию до конца, скоро увидимся, всем пока-пока!